Who do Привет, слабые. С вами я ходилки, бродилки. Я подумал и решил взламывать каналы, независимости популярны они или нет. Мне доставляет это веселье. Этот придурок начал знать слишком много, поэтому, чтобы он не проболтался, я решил закрыть ему доступ к его каналу. Теперь этот упырь не сможет вам рассказать некую важную информацию. Еще надумал не только уничтожить вашу планету Декабря, но и отметить это со своими аниматрониками и предателями. Вам конец. Пока, упыри.